Болит спина? Таскаете тяжелые инструменты на объект? Мобильный складной верстак-трансформер решит ваши проблемы. Верстаки быстро складываются и раскладываются. Мобильные, легко перемещаются в автомобиль и не занимают много места в мастерской. В наличии 69 моделей различных деревообрабатывающих верстаков под любые задачи. Линейка столов включает как бюджетные, так и профессиональные серии. Более 4 лет производим складные верстаки и комплектующие к ним. У нас делают покупки опытные мастера, монтажники, столеры, отделочники и просто любители помастерить что-либо в своей мастерской. Мобильные верстаки отправляем по всей России и странам ближнего зарубежья. Посетите сайт. Выбирайте свой профессиональный верстак для работы.